Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Меня зовут Олег, и это продолжение выживания. денежными картами. Я... Так, пойду вы. Ладно, ну подсолить, поэтому я... Мяу, мяу, мяу, мяу, мяу, Слушай, Олег, я мяу. Хоть я хоть и люблю кошек, но кот слишком мяу. бешеный. Мяу. Помоги! Мяу, мяу. кот, ты тут своего сорву? Помогите! Ты сломай дверь, когда пришел! Кот тут твой сородич пришел. Очень, конечно, милый, но, знаешь, сородичи... Твой сородич... Иди с ним, разберись. Да-да, спасибо. Мяу. -а -а -а -а -а. Сделано. Все. Я ж, блин, бедный сородич. Ну ладно. Так. А, я, я хочу, я -а -а -а -а. По хочу посмотреть. Где-то... Олеж, тут, тут, походу, бражник, потому что здесь лиса пробежала. Лиса, тебе вообще хоть чуть-чуть должно быть... Два эмилизм, бражника. два, два бразника, только одна лиса. Так, походу, ой, а, мяу, мяу, я походу, в глазах мяу. троится, мяу. в глазах троится. Мяу, мяу. Там или лиса были бразник, или они нашли нового бразника. Я сейчас смотреть чисто там котов, использую. Мяу. Ты не ты кот, ты слепой представь. Ты слепой, ты слепой. Ты слепой. Помочь, он пришел. Болшебный год. Так. Да. Эй, талисман. Так, Я да, очень добрый кот. Да, Ненавижу. Врач, Ненавижу суперкота. Ну, тупой, потому что. Так, радость, это. Там... Я дарю радость. Радость, радость. дарю. Радость. Да, Хорошо, да, помоги да. мне. Не знаю правильно Ой, ли, ли потому что вами, к вами выше, э. чем ты, к вами выше, чем Дейзи. ты, и сможешь ли ты трансформироваться, интересно, вот такой а, да. тебя здесь У меня кот появился. Все, вали. Вали. У меня строй. Я спать ложусь. Я спать ложусь. Вали. Покажи кот. Вот он. Мяу. Ай, больно. Все, вали. Мне надо спать ложиться. У меня дневной сон. Мяу. Ну, ладно. Так тоже проще. Так. Я сейчас Гатануара позову. На ком-то из кода кто-то к Мяу, мяу, мяу. Я этого кота в порошок сотруд. Уйди! Не мой так. Забуды, помахайте! Так, давай! А построй, я так и не понимаю вас! Чего а, там? Чего это за... Ой. Я... Я добрая, я... О, привет, бражник. Да, так, слушай, ну ты, видимо, новый, один из новых бражников там, бражников. Там тысяча было, давай, никаких чудес. Ребят, ты, ты кто? А, ты ты брать... даже коровки. Почему он не уле... уле то есть у... Ну, что, где я вообще? Что такое приходит? вами приходишь? у тебя склероз. Я мистер что Бак, за... ты, э, мистер, мистер Бак, за, Бак. Землянки? Я месье Бак. Ты должен как бы у меня забрать камень чудесного. Я сейчас тебе расскажу, что ты должен сделать. Видимо, новенький, не знаешь. почему огромные землянки? Где летающие лодки? Отвечай, где я? Мяу, мяу, мяу, мистер меня... Бак. Та... Я не мистер Бак, я месье Бак, а, да? Тебе... Месье Бак. Мини... Он, на... наверное, мистер... из другого Маш, измерения. Из... <связь> <связь> Он из измерения. Может, из другого времени. Измерения. Ты думаешь? Ну ладно. Так у, а, у меня в глазах троица. Какой же вопрос? Три. Раз, два, три. Три. <связь> да, <что -то связь> три. Ну, стой, не двоих, не, дво... не троицы, они, у... они все разные. Значит, ой, значит, ой, ко ой, ой, ой, значит, ой, один ой, молодой... ой, животное было право, право. Или они из разных времен, или измерений. Катерина пошла бон. Так ладно. Ай, Сам давай. Ай, Не давай. Ай, давай, надо, Ай, давай, давай. Ай, давай, давай. Ай, давай, давай. Ай, давай, давай. Ай, Mm. А так, супер-кот, разбирайся с, с этим бражником, я разберусь а с этим. И... Вот это, вот, а это бражник, оставайся с тобой вот уже -то. разберусь с ним. Лиса, разбирайся его. с третьим бражником, который почему-то... Первый бражник, иди сюда. Нет, нет, нет, мини мини мини э, ну, э, э, мини у нас так не нужно 4 минуты есть, чтобы победить. У меня тоже есть что? Иди трансформируйся перед зарядиками чудес. А, проблема. Ладно, что? Мистер Бак, вы где? Я не мистер Бак. Миссия Бак. Ну да. Что надо тебе? Надо их подправлять в их время. Только надо понять, какой наш, какой... Нет. М-м-м, а, а, нам а думает, надо поговорить. Могу переводиться в браздника, чтобы так. стать... Да, надо же понять, они из какого времени. Что? Сейчас, не, действуй. 주ь, а сразу, а действуй а за мной. За У нас будет, не будет, не будет, нет. Вражесок, Тогда как это... Мишка... Идиотская идея. Прекрасная идея. Твои мозги работают... Так, поднимайся вверх. Слушай, у них вообще нету. Есть. Хотя бы признался, ну ладно. Господи, да, а я, я, тебе ум... говорили то, что ты с нами дошёл. Ты давай сматывайся отсюда. Ты, ты, ты можешь, да, пиха. потому что мы. Кто бы говорил? Суперкот. Мы сказали, Конечно. что она не Слушай, Баб, ты, я тебя слушать не буду. Я буду слушать, слушать только мистера Бага. Понял? Не... Кто коротышка? Ой, не Бага. Кто коротышка? ля коротышка. ля ля ля ля ля ля ля Мистер так. Баг, ля Подожди, нет, ля да. Одну, одну, одну, одну, одну, ля ля ля ля ля ля ля ля ля так Я сейчас к вам а, залезу. Ой, а, а, Не ему... А. Атаку, атаку, атаку, атаку, атаку, атаку. атаку. Атаку. А... а, а атаку, атаку... А... А... Атаку... Я, как можно, скорее. я. А, во. Всё. Всё, идём за мной. А ну, как вылетели? Так. А как мы вселяйтесь? Не вселяйтесь. Ну? И куда так, идём? Кота! Пойдём. Так, где твой дом? Я... Кода к где? Кота Глизм! Где? думаешь, будто я помню? Он тут. Где он? Вот он тут снизу. Так, ладно, ты сделал очень удачно. Он. Ладно, я положу. О, хан. Не вообще я Ладно, ты хочешь? Ну тебе нужно их поймать. Сперва зайду, разберусь, кто из какого. Хорошо. Ну, это займет буквально 10 минут. Нара. А, сможем... Нара. Я но мы Ма такая... Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Лиса Что вот как Не хорошо, если б я сейчас вышел, то тогда бы и всё надо видеть. Ах ты мистер а? Бак. Да. Я уже знаю, кто из какого остается их телепортировать. Да, но для начала нам надо их поймать. Для этого нам понадобится... Талисманы, а чтобы поймать дракона, а ты их... Нам нужен щит. Карабасу его. Ой, у меня владельцев-то людей нет. Не Отправляйте меня обратно. Ладно. Будет... Дай, Дай мне. Обратно. я разбираюсь. Ухакойся! Вот О! Нет, нет, Сейчас нет! Вон, вон. Дайте меня обратно. Сзади! А! Дебил! Соб, Сила, ВАМ его! Тут нет ожидающих лодок, что же а будущее? Обычно! это прошлое, вроде Хорошо. бы! Так, нужно сначала собирать Суперкоту. Суперкот, будь начеку, потому что сейчас мы будем их отправлять по своим измерениям. Вот найди найди ты, пчелу, брать, найди пчелу будучи, она нам по... пригодится. Орет на меня! Пчелка за мной! Пчела иди сюда! Отправляй меня назад! Меня нравится! отправлю. меня! Отправляй тебя назад, быстрее! Нам надо всех! Тут вс бесполезно. Есть даже не лодок! Это что за будущее такое? Все сложно записать. Так, не мешайте <связать> мне. Не мешайте мне. Иди пока Знаете? других найди. Извини, а -а -а. что ударил. Ну да, ладно. Так, надо найти одну команду. Надо лежать. Не хочу слышать об этом. Отправляйся обратно. Так, и где эти? Двое. <связать> <Твоя? связать> так, и где эти двое? Это он. Да. Я. Почему ты неправильно опять объединил ко мне чудес, Ладно. Почему подорву меня открыть? Крой на Да, но для начала. Откройте Нара, так. Ой. Так один а а хороший братьяк. Вот эти как хорошего а плохо. Мы, Мы тебя отправим. Плохой, но... Пока ну, будь ну, здесь, Наруза. Нельзя... Да? нельзя, чтобы ты разбегался будущее. Лодка... есть. Есть летающие, самолеты, летающие лодки Ты есть. Не... Еще какие летающие лодки? Нара. Хочу... Их Извиняюсь. Где Ой, вы? извини. Спасибо, ну да, я пошла на Так, Нара, а, Нара. Их трое же, да? Да, 3, 3, 3, 3 у Да, уходи. Нара. Первого отправили, осталось двое. Один наш, значит остался один. Один где-то прячется. Все, на, вот талисман тебе. Да, хорошо. У меня сзади. появилась Прячь Войза. идея. Ой, воздуха. Уберите на руку, пожалуйста. Она пошла. Ой, балдец. Спасибо. Так. Не за что. Примерно... Э, примерно как выглядит... бражник, я это представляю. Ну ладно. Разделись. Я придумал, как поймать этого бражника, Тики до трансформации. Пока, тики, тики, так, Здесь 50. Что я вернул мою... верну тебя на место. Спасибо. Уходи. А, Наглый. Появился... Да. А, по... Зай... Слилочек, ко мне домой. домой. Да, так, ты, ты где? где? А, а, бак. Короче, я не с ебак. Я, я, и... я, я могу телепортироваться к, я... к вам. Еще на ры. Нет, стой, зайди в щит, я открою на руку тебе и тогда оттуда вылезет э, тот братья, который из другого, из прошлого или из будущего. Это, или. Конечно, но ты тут пока... А, вот зачем? Пройти. Тогда ты его отправишь в прошлое или ты уже отправил? В остался так. еще один. Ну вот это. Мне написано его в городе нет. А... Так, ну значит, значит. Он уехал он... или и что? Ладно. Я сейчас перейду на 5 минут раньше <эксперзнёв> до этого, когда он был в городе, и верну его. Хорошо. Нара! -ап. А тогда я пока детрансформируюсь. Калкин Тики разделяйтесь. Такс. Адриан. -а -а -а -а. <с с с> Ладно. <не лед> Ничего. Кролик. Слышь. Мне. О, я, я что-то правильно Слышь. говорю. Осталось не поменить, я мини-баг. Ой, мини-баг. Винни-кроликс. Да. Хорошо, мини кролик Супер а. Так. Мистер Баг. Подожди. Я сейчас луни решу, правда. Ой, я... пугаешь так? Давай. Извини, просто с помощью норы. А, с... Посмотри, как я научился делать. Умешь летать с помощью норы? Классно. <свято> так, все, мне пора все восстанавливать. Давай-давай-давай, все восстанавливай всё. Все. Чё тебе выпало? Подожди! Какой? Покажи мне. Вот. Мне надо знать. А, у тебя... стояли, с... да, а на предлагаю вместе зайти. Я, например, у тебя есть пока квартира, пока нету больше. Насчёт... Три ты исправляешь. Mm -hmm. Раз. Раз. Два, Раз два Карты, три верни карту моего друга так ладно, верни кровик, верни картину я верну а я Жужа... картину мне не разрешал брать картину Помогите. Рюга помогу ключ карту забрал от моего дома Рюга а, а воров надо пошла. наказывать обратно Верни Ключ-карту! Нет у меня е. Кого ты, ты там держишь? А... Картина вернул? Где трансформация? Маны, Нет. Это... Эту... Ложи. Маны, Ложи. Маны показывай. Мана. В принципе, Давай. котик живет пока со мной, поэтому пряшься. Вниз карту. Что, а это, это что? Нормально! А <связывая> на <О! связывая> карту.